Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг – Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в 2019 году заработал 44 миллионов 130 тысяч рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее, следует запубликованной декларации о доходах. В 2018 году он заработал 29,5 миллионов рублей. Собственностью у главы госкорпорации остались мотоцикл BMW R1200GS адвентур автомобиль ГАЗ-21Р Волга и представительский седан Mercedes-Benz S560. Весит транспорт, фигурировал и в предыдущей декларации. Вот он и ответ, почему современная Россия не осваивает космос, как это делалось в СССР. Просто главная цель Роскосмоса не строительство ракет, а наполнение кошельков наших буржуев. Портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил 8 триллионов рублей, следует из данных ЦБ. Так, совокупный долг россиян по ипотеке вырос в прошлом месяце на процентов до 8,13 триллиона рублей, из которых 8,11 триллиона рублей приходится на рублевые кредиты, а 20,7 миллиарда рублей на валютные. Такой показатель кредитным организациям удалось достичь за счет большого роста выдачи рублевых суд, как по количеству, так и по объему. Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше суд, чем в июне, почти 146 тысяч суд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем представленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%. Пока наемные работники страдают от бушующего коронакризиса, банковский капитал пользуется сложившейся ситуации, чтобы загнать побольше людей в окоу кредитного рабства. Планы существенно повысить уровень жизни пенсионеров, озвученные российскими властями вместе с пенсионной реформой в 2018 году, могут отправиться в УТИ. План реализации национальных целей развития до 2030 года правительство РФ закладывает резкое снижение темпов реального увеличения пенсии. При средней пенсии в 14 980 рублей, ее реальный прирост на 0,5% означает, что покупательная способность пенсионера вырастет на 75 рублей, то есть примерно 1 доллар в год. Ничем не подкрепленные обещания. То, на чем держится буржуазная Россия все 30 лет свое существование. не похоже, что курс страны не собирается смещаться. Прокуратура Чечни добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 13 чиновников регионального министерства строительства и ЖКХ за нарушение антикоррупционных норм. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РМ. По данным надзорного ведомства, 8 служащих при представлении сведений своих доходов за 2018 год, укрыли находящиеся в собственности земельные участки, банковские считая доходы, полученные по предыдущим местам работы. Также выявлено, что 5 чиновников, одновременно являясь членами конкурсной комиссии и кандидатами на включение в кадровый резерв принимали участие в голосовании по своим кандидатурам. Привлекая к ответственности коррупционеров или нет, при буржуазном строе, девиз которого «Человек человеку волк» – коррупция процветала, процветает и будет процветать. В Самаре на РКЦ «Прогресс» прокомментировали слухи о сокращении 400 сотрудников. До конца года Сейчас на РКЦ «Прогресс» разложу, в Самаре монтаж, планируют сократить 90 что. человек. После Это не единственные кадровые рокировки на предприятии ракета, за последние месяцы. Грядущие кадровые аппарата. изменения на предприятии объяснили оценкой эффективности внутренних процессов и внедрением современных подходов в организацию производства. Сегодня ты работаешь на своем предприятии, кормишь, одеваешь на заработанные крохи семью, а завтра капиталист сокращает себя, не желая терять прибыль. Товарищ, вступай в борьбу за справедливый социальный строй, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании.